С вами Юрий Павлов. Сегодня хочу поговорить про аукционы по банкротству, командную работу и про риэлторов. Почему? Потому что риэлторы зачастую обращаются к нам в качестве клиентов. Сразу расставим все точки над «и». Мы, как правило, с риэлторами стараемся не работать вообще. То есть, по сути, почему? Риэлтор – это посредник. И работать через посредника, в принципе, тяжело. Первый момент, что я вам хочу посоветовать: когда вам звонит риэлтор, просто скажите, что мы с подсоответником не работаем. Старайтесь выйти на прямого клиента, у которого есть деньги, и с ним уже напрямую работать. Эффективность будет в разы больше. Но иногда, конечно, бывает, что наша команда работает и с риэлторами. Какую схему мы для них предложили, какая оказалась эффективной, это следующее. Риэлтор всегда говорит: мы хотим с вами работать долго, поставлять вам много клиентов и так далее. Давайте подпишем договор. Не надо изначально ничего подписывать, пока вы с риэлторами не сработались. Предложите сделать пробную сделку на основании рукопожатия, то есть без договора. Риэлтор передает одного клиента, вы его закрываете, то есть что-то покупаете, вам клиент платит деньги, вы платите какую-то часть комиссионного вознаграждения риэлтору. И если все окей, тогда можно обсудить договор. Так риэлтору и объясните. Во-первых, это будет быстро. Во-вторых, часть риэлторов сразу, скажем так, отсеется, да. А, кто не отсеется, с теми имеет смысл действительно заключить нормальный хороший договор. Интересный момент, что риэлторы, которые приходили к нам на обучение, вы знаете, у нас есть еще и школа, да, которая обучает аукциону, из них получаются действительно очень крутые специалисты, очень эффективные. Но если риэлтор не в теме, а просто хочет с вами работать как клиент, как клиент это обычно не очень хороший клиент, но это на нашем опыте у вас, возможно, будет свой опыт. Поэтому, друзья, делайте выводы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите к следующему видео.